Например, человек говорит, я хочу поменять работу. И не могу поменять работу, потому что сейчас кризис, сейчас, сейчас коронавирус, сейчас нет денег, сейчас нет работы, сейчас в мире тяжело. И то есть он находит еще 500 вариантов, почему он не может найти работу. Говорю, Ты пробовал? И вот тут возникает, да, первая проблема, он ищет проблемы, вторая проблема, что он не действует. Я говорю, а ты искал? Он говорит, нет. Я говорю, ну так почему ты рассуждаешь о том, что, допустим, нет работы, если работы просто валом, куча работ, очень много, очень много. Я постоянно вижу, как люди работают. Я вижу на магазинах, на каких-то киосках, на торговых центрах, на бизнес-центрах объявления о приеме на работу. Но ты не пошел и не нашел». Ну и человек продолжает, ну потому что, да, Ты-ты-ты, мы сами себе не даем, мы сами себе не даем. Это очень большая проблема. Итак, давайте обозначим, можете прям записать сейчас три самых главных проблемы, с которыми мы будем заниматься на этом курсе. Первое, люди сами себе выдумывают проблемы, живут в этих проблемах, мы с этим сегодня поговорим об этом. Второе, люди не понимают, куда они хотят дальше прийти, то есть у них нет четкого ясного видения о их целях. У них есть даже цели, цель про дом, про машину, про квартиру, про мужа, про что там еще цели пишут. Что-то еще найти себе, да, цели написали вот 5-10 штук и успокоились на этом. Но дело в том, что дом, внимание, это очень важно, дом, машина. Квартира, муж или жена, или ребенок, или работа, это не жизнь. Задача этого курса, часть задачи этого курса, это разобраться, а куда вы идете. Я сейчас, ну где-то на 99% уверен, что все вы напишете, что направо. Даже не так. Я, я 100% уверен, даже 150% уверен, что люди думают, что они идут направо, что у них все замечательно и прекрасно. И тут возникает одна из самых больших проблем, которые есть в этом движении это отсутствие осознанности. Они в уме думают, что они идут направо, но в своих мыслях, поступках, действиях идут налево. Кто это видит, напишите в чате.